Есть любовь или нет, я не знаю, Но я знаю, в краю, Есть большая поляна лесная, До черепуха в белом дыму, Есть большая поляна лесная, До черепуха в белым дыму, И девчонки в коротеньком платье, Белым ботиком в русым косе убегают. Мы с ней на закате, возвращались мы с ней в поросе. Убегали мы с ней на закате, возвращались мы с ней в поросе. И были ночи полны слоями, поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали он нас под ногами, освещает таинственный путь. Звезды мерцали он нас под ногами, Освещает неведу тут. Так есть любовь, я, я не знаю, Только знаю в далеком краю. Есть большая поля весная На черепухах в белом дыму. Есть большая поля весная На черепухах в белом дыму. Вообще, мои друзья,